Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня я продолжаю а, давно уже начатую рубрику о тех местах, где живут богатые аргентинцы. Сегодня мы с вами прогуляемся по одному из северных пригородов Буэнос-Айреса, городку сан сидра который аристократия буэнос-айреса облюбовала еще в начале 19 века. и вот с тех пор и по сегодняшний день богатые семьи буэнос-айреса строят здесь свои летние вы резиденции выезжают сюда на свой загородный отдых так что давайте идем прогуляемся и посмотрим на этот красивый городок который Кроме всего того, сохранил огромное количество колониальной архитектуры, с которой так успешно боролись правители города Буэнос-Айреса и которая практически не сохранилась в самой столице. Но именно в Сан-Исидро мы увидим лучшие образцы колониальной архитектуры региона Рио-де-Ла-Плата. Итак, идемте погуляем. Городок Сан-Исидро расположен в провинции Буэнос-Айрес всего в 10 километрах от ближайшей границы с самим городом Буэнос-Айрес. Имеет прекрасное сообщение со столицей. Сан-Исидро с Буэнос-Айресом связывает три автомагистрали, включая в том числе Панамерикану, хотя мне больше нравится именно вот по этой улочке дорога, по Либертадору. Также есть две ветки железных дорог, по одной из которых за 20 минут вы уже будете в городе, а также множество маршрутов автобусов. Прогулка по улицам Сан-Исидро сидра это особое наслаждение. Большая часть жилья здесь – это частный сектор. В отличие от ближайших соседних пригородных городков, таких, например, как Висенте Лопес, муниципалитет Сан-Исидро сдерживает строительство высоток и многоэтажных зданий. Здесь есть современные районы частного сектора, по которым мы с вами прогуляемся в этом видео немножко попозже. А сейчас я забрела в исторический центр Сан-Исидро, где, собственно, я сама и проживаю. Каждый второй дом здесь – это история. И прежде всего, это история периода Бель Эпока в Аргентине. Давайте же познакомимся с вами с некоторыми из самых выдающихся домов этого периода. Сейчас за моей спиной один из лучших образцов колониальной архитектуры на территории провинции Буэнос-Айрес. И это дом, дом с историей, поскольку здесь жил и умер один из первых правителей Мальвинских островов. Тех самых Мальвинских островов, из-за которых между Аргентиной и Великобританией столько лет идут военные конфликты. Насыщенный розовый цвет стен, светло-зеленый цвет окон и решеток, две статуи собак, которые кажутся настоящими у главного входа, не могут не привлечь внимание к особняку, построенному в начале 19 века и реконструированному новыми хозяевами в 1965 году. Этот дом частный, жилой, он закрыт для посещения публики. но в отличие от соседей, хозяева специально оставили прозрачный забор, чтобы прохожие могли созерцать этот прекрасный образец колониальной архитектуры. Вот что говорит нынешняя хозяйка дома, мать которая купила этот дом и реконструировала его. Мы никогда не думали о том, чтобы поставить забор, закрывающий вид на фасад дома. Мама любила, когда люди приходят, и смотрят ее сад, украшающий санэсидра. На дереве Умбу созрели ягоды, это дерево растет перед входом в одно из самых интересных мест на территории Сан-Исидро – Кинта Лос-Умбуэс. Идемте, посмотрим еще один прекрасный образец колониальной эпохи на территории городка Сан-Исидро. Кинта Лос-Умбуэс была построена в середине 18 века и сегодня является национальным историческим памятником который 4 дня в неделю открыт для публики. Эта усадьба занимает площадь 1 гектар с прекрасными видами на реку рио де ла Плата, а сам дом построен в соответствии с модой того времени сивильской эстетики. С наступлением октября аристократия Буэнос-Айреса готовилась к летнему сезону. Они запрягали свои кареты, загружали их всем своим домашним скарбом и отправлялись на свои летние загородные резиденции, которые располагались в городке Сан-Сидро. Не отличалась от них и Марикита. Санчес де Томпсон, у которой был один из самых больших домов на территории Сан-Несидро. -э И сейчас он как раз находится за моей спиной. У меня это одно из самых любимых мест для моего отдыха. Вы, наверное, уже видели другие мои видео, которые я снимала с этого места. Что же так? привлекала аристократию Буэнос-Айреса в Сан-Исидро. Как видите, я сижу под огромнейшим деревом, то есть я нахожусь в тени. Да, сейчас у нас тоже лето, февраль в разгаре. Неделю назад в Буэнос-Айресе жара была... 42 градуса, правда, за неделю она опустилась, и среди недели мы даже мерзли, включали кондиционеры на обогрев. Ну, такое вот оно лето на берегу Атлантического океана. Но большую часть вот эти огромные деревья под названием Типас а, создают а, в городке сан Санысидра много тени и прохладу. Ну, а самое главное, это потрясающие виды который, не знаю, сейчас я смогу вам показать или нет, не видно, но вот там сейчас у меня за спиной отличные виды на берег реки рио де ла Плата. Именно прохлада деревьев, прохлада, которая исходит от земли, от полей и привлекала сюда аристократию Буэнос-Айреса и, конечно же, прекрасные виды на реку. Да? В какую точку мира мы не отправимся, все самое лучшее, лучшее жилье, лучшие города, они всегда создавались на берегу реки, озера, моря. Океана, а в данном случае на берегу, как говорят аргентинцы, самой широкой в мире реки. И пофиг, что в этом мире есть и другие реки пошире, чем рио де ла -Плата. Аргентинцев это абсолютно не волнует. Для них рио де ла -Плата самая широкая река в мире. Вон там, вот далеко на горизонте мы видим серую полосочку. Это вода рио де ла и видите, там белые парусники сегодня. Выходной праздничный день, последний день карнавала, и многие люди отдыхают на реке. Сад – это неотъемлемая часть любого загородного особняка во все времена. Сад Кинте Лос-Омбойс представлен большим разнообразием и вековыми деревьями, это дом почти для 70 видов птиц и бабочек. Кстати, я здесь впервые увидела в живую калибри. Это были непередаваемые эмоции. Также здесь обитают ласки и другие мелкие животные и грызуны. Если быть внимательным, иногда можно их тоже здесь встретить. В доме сохранены интерьеры былых эпох, по комнатам можно прогуляться и погрузиться во времена становления Аргентины как государства. Хозяйка этого дома Марикита Санчес де Томпсон, которая была известной селебрити и театралкой, также была и прославленной патриоткой. Она принимала в своем доме Хасе сан мартина великого освободителя Аргентина, Мануэля Бельграна, дизайнера флага Аргентины, Хуана Пежередона. А в ее доме в центре Буэнос-Айреса впервые прозвучал Ким Аргентины. созревающий горшечный кумкват посмотрите какие ягодки идемте гулять дальше по утопающему в тропической зелени саны сидра посмотрите какие лианы свисают практически как шторы вдоль всех тротуаров этого города Английская архитектура – один из самых часто встречающихся видов архитектуры на территории Сан-Исидра, который остался здесь с тех времен, когда сюда прибыли инженеры из Англии, чтобы строить железные дороги. Собор Сан-Исидро, который сейчас у меня за спиной, один из самых красивых соборов Аргентины. И со своей башней высотой 64 метра он также является одним из самых высоких готических сооружений не только Аргентины, но и всей Южной Америки. Нынешнее здание кафедрального собора Сан-Исидро было построено в 1898 году в неоготическом стиле и его башня стремится в небеса. А это парк, который расположен перед главным входом в Кафедральный собор парк Митре. Первая часовня скромных размеров из кирпича и с черепичной крышей появилась на этом месте 27 мая 1708 года в честь святого покровителя Мадрида Сан-Исидро Лабрадора. Уже в 1730 году церковь получает статус кафедрального собора и начинает разрастаться, а с большой волной столичной аристократии, которая приезжает в Сан-Исидро на свой летний отдых, у собора появляются деньги, что и сподвигло построить здесь новое здание в неоготическом стиле в конце XIX века. Сегодня это один из самых больших и самых красивых соборов Аргентины, который мы посещаем с моими туристами во время нашего путешествия по северному коридору Буэнос-Айреса, который завершается у нас водной прогулкой по Дельте Тигры. Я вас также приглашаю на эти мои авторские экскурсии. Как и в любом в городе этого мира, рядом с собором, знать всегда строила свои дома. Великолепная архитектура Мадрида, а сейчас это место, в котором располагается местная школа. Огромное количество зелени, цветов, парков, скверов, ресторанов, баров – это одна из главных характеристик городка Буэнос-Айрес, а в этом красивом месте расположена одна из моих любимых мороженец, где меня можно часто встретить вечером, когда я отдыхаю после трудного, но интересного трудового дня. Цветет сейба прекрасными белыми цветами. Легенду этого красивого экзотического дерева вы можете также узнать на моих авторских экскурсиях по Буэнос-Айресу и его окрестностям. Культурная жизнь Сан-Исидро тоже очень насыщенная. Здесь есть несколько театров, дома культуры, действует более 100 курсов и кружков по интересам, проводятся праздники, фестивали, карнавалы, ярмарки, просмотры фильмов на свежем воздухе и много что еще интересного. Это, кстати, здание одного из театров в историческом центре Сан-Исидро. городской библиотеки. А в этом ослепительно-белоснежном здании колониальной архитектуры заседает муниципалитет городка Сан-Эсидро. И положено городу, в котором проживает много состоятельных людей, здесь огромное количество торговых центров и других коммерческих точек. А это одна из торговых галерей, которая оформлена в баварском стиле. Здесь приятно посидеть в кафешке или просто пройтись по магазинчикам и присмотреть себе что-нибудь из новинок. Эти двое родились в 1890 году – Виктория О'Кампо и особняк Вилла О'Кампо – дом, который отец Виктории, инженер Мануэль О'Кампо, построил в Сан-Исидро и который станет летней резиденцией семьи. Выдержанная в викторианском стиле Вилла О'Кампо со временем стала местом встречи величайших представителей аргентинской культуры начала 20 века. Это была аргентинская бель эпока. И аристократия страны в этот период с особым упорством сопротивляется всему, что напоминало испанские традиции, традиции эпохи колониализма. Вилла Окампо находится под наблюдением ЮНЕСКО, организации, первым директором которой была Виктория Окампо, хозяйка этого дома. Вилла Окампо открыта по выходным и праздничным дням, но со мной вы можете посетить ее в любой удобный для вас день. Экскурсия по особняку позволяет воссоздать утонченный образ жизни того времени. Длинные белые платья, изящные шляпки, книги, написанные на французском языке, викторианская посуда, огромные люстры, скульптуры, сделанные в Риме, мебель, привезенная из Европы, по саду гуляет семейство гусей, а воздух пахнет жасмином и свежескошенной травой. Именно таким предстанет перед вами вилла Окампо, которая находится в сердце Сан-Исидро. Виктория Окампо любила путешествовать по всему миру. Из своих путешествий она привозила мебель, объекты декора интерьера, идеи этого самого декора интерьера, и всеми привезенными новинками она украшала свое жилье. Это каминная комната, где можно увидеть прекрасные образцы китайских шкафов. Это огромнейшая столовая комната, где проводились бурные вечеринки. и огромный салон. На террасе Вилло Кампо по выходным дням сегодня действует бар, в котором можно посидеть за чашечкой кофе и полюбоваться садом. Хранители Вилло Кампо, которая сегодня является музеем, постарались максимально сохранить интерьеры такими, какими они были во времена Бель эпохи в Аргентине во времена, когда здесь жила Виктория Окампо. По деревянной лестнице мы поднимаемся в приватную зону особняка, где находились апартаменты Виктории. Здесь она проводила очень много времени, как в одиночестве, так и в кругу достаточно известных личностей. Балкона кабинета Виктория Окампа открывается потрясающий вид на сад ее особняка. И здесь же в кабинете находится библиотека из 12 тысяч экземпляров. А здесь мы видим свидетелей некоторых проказ Виктория Окампа, которая встречалась с Игорем Стравинским. Виктория была большим почитателем российской культуры. Вилла О'Кампо является прежде всего символом эпохи и символом социального класса, который мечтал привнести в Аргентину образ жизни европейского мегаполиса. И это им удалось в свое время. Сан-Исидро -э – это еще и город для тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни. Здесь большое количество магазинов диетического питания, тропинки для бега и площадки для занятий спортом с тренажерами на свежем воздухе и все это в окружении невероятной красоты тропических растений. Сан-Исидро -э сидра это прежде всего столица Аргентины по регби, а также здесь находятся два больших ипподрома. Заниматься спортом, когда тебя окружает такая невероятная тропическая красота – это особая привилегия. конному спорту и особенно конному полу одному из самых аристократических видов спорта здесь уделяют особое внимание и для лошадок которые хотят выйти погулять за пределы ипподрома построен специальный подземный переход такого я еще нигде не видела вот так они заходят и под землей у них переход до самого стадиона на ипподроме. Рядом с Иподромом проходит достаточно оживленная улица, которую другим способом очень тяжело перейти. Всюду в городе огромное количество баров с летними террасами, где так приятно отдыхать летом. И прямо на улице растет вот такое вот авокадо. Кстати, оно находится на территории заброшенного дома. Я, как большой эстет, люблю заходить в красивые места. И это то место, где я захожу попить водички утром во время моих утренних прогулок и провежек. давайте прогуляемся по одному из самых престижных районов города сан-исидро который называется ломас сан Сидра. я вам предлагаю прогулку только по одной улице но подобных улиц здесь несколько десятков по этой улице я гуляю по утрам поскольку она мне очень нравится за свою тень и зелень. Огромные деревья типос и хвойные типы деревьев здесь создают огромное количество тени, которое так необходимо в летнюю жару. И также здесь можно полюбоваться частными домиками, которые построены в огромном разнообразии стиле. Но один из наиболее часто встречающихся типов для строительства домов это английский тип, который остался в наследие с той эпохи, когда в Буэнос-Айрес прибыло большое количество инженеров – для строительства сети железных дорог в городе Буэнос-Айрес и по всей Аргентине. Как известно, ни один из этих инженеров впоследствии не вернулся на родину. Но как можно было променять этот теплый солнечный климат на вечно дождливую погоду на Туманном Альбионе? Давайте же просто прогуляемся. И посмотрим, как живет аргентинская буржуазия и аристократия сегодня. Кстати, здесь есть даже дом, в котором живет герцогиня из Англии. Но я вам его видео не покажу, но его вы можете увидеть, когда побываете на моих экскурсиях по пригородам Буэнос-Айреса. В конце нашей прогулки по Сидра Сидро хочу вам показать еще один великолепнейший особняк в колониальном стиле. Это дом-музей пойер -Редон, который поставил перед собой амбициозную цель превратить старую ферму Чакра-дель-Боске-Алегри в место для размышлений об истории Аргентины также в место для эстетического наслаждения и любования красивыми пейзажами. История этого места восходит к концу 16 века, когда основатель Буэнос-Айреса Хуан-де-Гарай раздал эти земли своим сотоварищам-конкистадорам, чтобы они строили здесь ранчо для снабжения большого города продуктами. Сегодня этот особняк культурное наследие со следами различных эпох. Он является старейшим образцом сельской колониальной архитектуры, существующим на северном побережье от города Буэнос-Айрес. Дом, принадлежавший верховному правителю, Хуану Мартино де Пужередону, союзнику сан мартина в его переходе через Анды во время войн за независимость территорий современных Аргентины и Чили. Хуан де Пужередон был одним из самых активных интеллектуалов и менеджеров войны за независимость, а эта усадьба была в те времена привилегированным местом для жизни. Поэтому генерал и проводил столько лет своей жизни в этом месте. Территория этого особняка и дома-музея открыта для посетителей 4 раза в неделю. И сюда можно прийти всей семьей или с друзьями, чтобы устроить пикник, насладиться историей и природой этого места. Первоначально музей функционировал как библиотека и исторический архив, но постепенно за счет частных пожертвований и пожертвований различных фондов коллекция дома музея разрасталась. Кроме того, сын Хуана Пулередона Прилидиана был известным художником-портретистом, чьи работы украшают стены дома. Кстати, работы Прилидиана также можно увидеть и в музее изобразительного искусства города Буэнос-Айреса мебель текстиль посуда и хозяйственные элементы и другие предметы дополняющие эту коллекцию выставлены в комнатах дома с целью дать представление о повседневной жизни 19 века так что хотите узнать как жила аристократия Буэнос-Айреса в XIX и в начале XX века? Добро пожаловать на мои экскурсии в Сан-Исидро! Там наша сегодняшняя прогулка по городку саны сидра закончилась если вам понравилось мое видео не забывайте поставить лайк напишите комментарий даже если вам видео не понравилось подписывайтесь на мой канал и до новых встреч всем пока пока с вами была ваша елена вивас